Уже я уже тебе, тебе, что, тебе, такое, что такое что... безумие. А? А? Безумие — это точное повторение одного и того же действия, раз за разом. О, в надежде черт. на изменение. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень. Я бум, убил его. Смысл в том, ха okay. окей? Он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни гляньте, болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова, и снова, и снова, и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не, не прошу. Сейчас все будет иначе. Прости. Мне не нравится как... Ты на меня смотришь, окей? У тебя проблемы с головой, Думаешь, лапшу тебе на уши вешу. Вру? Пошел ты, окей? Пошел. Нахуй. Все в я успокоюсь, братец. Успокоюсь. Смысл в том? Ладно. Смысл в том, что я тебя убил уже. И дело не в том, что я ёбнутый, узек? Это как вода под мостом. Я уже говорил тебе, что такое безумие. О, о Боже!